Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и Comics Master. По просьбе подписчика, сегодня я подробнее расскажу об использовании компрессора CL76 компании Waves на вокале. Подписчик был удивлен факту в принципе использования этого прибора здесь. Что ж, бывает, если для вас тоже не очевидна возможность применить этот компрессор для вокала, советую теперь обратить на него внимание. Итак, CLA-76, как и оригинальный прибор и многочисленные софт-версии, стал популярен благодаря своей, скажем так, музыкальности. Что это значит на практике? Компрессор может и очень аккуратно поджимать буквально самые пики и очень агрессивно буквально прессовать сигнал, не теряя музыкальной ценности материала. Это достигается комбинацией относительно быстрой атаки 1 миллисекунда в положении 1, то есть самая длинная атака и тоже довольно быстрого релиза 50 миллисекунд в положении 7 соответствующим э, самому быстрому времени отпускания. То есть компрессор довольно быстро реагирует на пики, но также быстро и отпускает их, что позволяет достигать довольно больших уровней подавления, не задушивая сигнал, вокал или другие звуки. Компрессор имеет набор фиксированных значений Ratio. 4, 8, 12, 20 и All. Э, в последнем режиме компрессор работает по сути как лимитер, добавляя еще и свой фирменный перегруз. Теперь попробуем на практике. Как исходное положение я бы рекомендовал установить максимальную атаку, короткий релиз и соотношение 4 к 1. Конечно же, в контексте микса я использую абсолютно разные настройки, но начинать рекомендовал бы именно с этих. Итак, имеется вокальный трек, который мы сейчас откровенно потираним разными настройками. Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Погоди! За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Допустим, я хочу совсем чуть-чуть подрезать пики. С исходными настройками добиваюсь компрессии порядка 1 децибела. буквально местами она достигает 2 децибел. Мы видим, что компрессия происходит, но на слух работа компрессора практически незаметна. За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Нет, дед Мороз, нет, дед Мороз, нет, дед Мороз, погоди! Нет, дед Мороз, нет, дед Мороз, нет, дед Мороз, погоди! Даже при более короткой атаке звучание остается прозрачным. Компрессор лучше отлавливает пики, но вокал остается неискаженным. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! За тобою убегал Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Теперь попробуем более агрессивные настройки. Условно, конечно. Сотношение 8 к 1, атака снова самая длинная, а релиз немного увеличен, чтобы синхронизировать работу компрессора с ритмом материала. Уровень подавления уже 3,6, местами 7 децибел. За тобою убегала Дед Мороз, немало я горьких слез. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! И снова никаких артефактов. Вокал стал явно плотнее, стабильнее по громкости, но по-прежнему прозрачным. И, наконец, закручиваем гайки до упора. Включаем режим All и добиваемся компрессии порядка 10-20 децибел. За тобою бегал Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Вокал стал очень плотным. Появилось зерно от легкого перегруза, но вокал по-прежнему звучит круто. Вы можете удлинить релиз, сделать короче атаку, чтобы получить более задушенный звук и добиться какого-то специфического эффекта. Но результат по-прежнему будет очень музыкальным. Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Погоди! Естественно, компрессор подойдет для самого разного материала. В некоторых ситуациях он хорош даже на басу, да бог весть еще где. В общем, экспериментируйте.